Свящается всему, Ой. имеет план как мух Ой. Тот, который под стеком ее всему Если есть такая тема, то пой со мной Ой. Её семью Как раз когда собрали урожай большой Как раз когда на свете было хорошо И мой так называемый транспорт тот час был воскрешен Это пронеслось, оставив нам цветы Ну понятно, если не лошок Плюс Паша же младше бегал колышом Ну и понятно то, что просто света целый мешок да, короче, я тем по делам через весь город У меня, понятно дело, шок. В салоне ароматный сука запов Все потому, что на заднем сиденье борщ целый нам что-то по городу летит как комета. И никакой, поверь, сейчас не нужен им комеди-шоу. Только я один тот, кто не попробовал это Не только потому, что я парень с приветом И уж точно не потому, что мне как водителю гаш запрещу <смех> Я не могу это сделать физически <смех> Я весь в напряжении практически <смех> Управлять колымагой моей Поверь, сложнее, чем шатлан космический <смех> Потому что запатели окна, так как Блять, не работает пешка, потому что педаль сцепления жесткая. а, -а, -а нога что-то покалечность. А знала, не знала, копеечка несет. Ну конечно же на встречную. Скорости все на одной вылетают. Неудивительно, коробка передачи смеченая. Короче, свечи, свечест, по-человечески, не тачка, конечно. Еще попали в час, пик шесть вечера, Вот, блядь, вечка так. Тут ты до курил, брат. И это, блядь, верно замечено. верно. Замечено, Нужен блядь. срочно, красный светофор. Тормознем. Урант. Урану, конечно. Ураню. Урану, конечно. Только красный. Ну, нет, Все зеленые собрали, блядь! Не всегда хорош зеленый свист! Хочу дунуть с пацанами, а красного нет! пацанами, а красного нет! Пасал виной мой модный драндулит. И лечу по третьей полосе, и не свернуть даже кювей! Хочу дунуть не всегда хорош, не всегда хорош. Хочу дунуть пацанами а о Хочет, пацанами. Не всегда хорош, но всегда хочу дунуть с пацанами а